Всем привет! Сегодня мы пойдем туда, куда обычно не ходят туристы. В Сеуле существует французская улочка. Именно здесь проживает большая часть французов, находящихся в Корее. Также здесь расположено французское посольство. Пришли сюда, чтобы выпить кофе в приятной атмосфере и отведать вкусной выпечки. Чуть позже мы случайно набрели на большой подземный торговый центр. Кроме хорошего шопинга, здесь есть еще одна отличительная черта. Огромный книжный магазин. Новый день мы, как обычно, начали с пекарни. И как всегда там же на Ментоне есть необычное здание. Магазин корейского бренда Style Nanda. Этот пятиэтажный магазин выполнен в стиле отеля. Первый этаж, конечно же, лобби. Второй этаж это СПА. Третий выполнен в стиле американского laundry, следующий это бассейн, где есть кафе, и самое завораживающее вечером мы отправились на башню намсан на саму башню мы не поднимались но мы поднялись в парк в парк можно подняться либо пешком либо на фуникулере мы конечно же выбрали второе цена на двоих 19 тысяч местных денег любом корейском романтичном фильме или сериале обязательно влюбленные пойдут на Намсан и прикрепят замочек в памяти своей долгой и большой любви. Здесь открывается прекраснейший вид на огни ночного города. наш последний день в Сеуле, мы снова приехали в центр города, но на этот раз посетили Саул это длинная пешеходная улочка над дорогой и вся в зелени. прямо на станции Сеул Подъездом мы еще раз прогулялись по центру города, отведали прекрасную курочку с пивом и поехали в аэропорт. Спасибо, что вместе с нами окунулись в эту атмосферу Кореи!